Товарищи, работники государственных структур, которые иногда работают за компьютерами, пришло время реально поднять свою квалификацию. Они на бумаге. Этот урок особенно будет полезен сотрудникам образовательных учреждений, чтобы не приходилось доставлять неудобства молодым специалистам. Итак, если хотите выделить по-быстрому часть папок, то выбираем первую папку, нажатием по ней один раз левой кнопкой мыши. Потом спокойно спускаемся до последней папки. Зажимаем клавишу Shift и нажимаем левой кнопкой мыши по последней папке. Таким же образом можно выделять и в обратном порядке. Таким же образом можно выделять текст в любой программе. А если вместо Shift зажимать Alt, то текст можно выделить в пределах выделяемой области четырехугольника. Выглядит прикольно.